Серебряный медалист тяжелой весовой категории. Я впервые вижу тебя вот на соревнованиях. Честно скажу, очень понравилось, то, что я ну, лет три заслежу. Как ты в борьбе оказался? Кем хочешь стать? Чего добиться? Все кто оказался в борьбе хотят стать олимпийским чемпионом. У меня такая лица. На кого ты равняешься? Может быть манерой борьбы? Мне больше нравится борьба, обдуращиться, об а пытаюсь бороться как он, да. Из тяжеловесов, лидеров мира, с кем бы хотел сделать схватку? Вот на кого настроен больше всего? Петря Ашвили, таха, Агуль, с ними интересно было побороться. Бы а Гюль менее интересен, как борец? Нет, почему? Он более больше интересен. Больше? Да. А с Петря Ашвили все-таки хотел бы сделать схватку, да? Да, да. да. Ну и э, по самому поединку, который прошел, вот вызвал э, массу э, споров. Твое мнение э, по схватке, как сложилось? Не знаю, я думал, я взял там два балла и выиграл. Судя по-другому, решили, что делать. Не суждено было выиграть. Ну это сегодня, наверное, Нет. только. Раз я выиграл еще. Кому бы передал привет, кто тебе помогал, кого порадует? Семья, близкие, друзья. I